Итак, всем доброе утро! С вами Корейский язык с нуля каждый день. Там у нас был перерыв небольшой. Но сейчас я хочу опять каждый день, хотя бы по 10 минут, по 10, по 15 минут каждый день тренироваться. Здесь у нас группа ВКонтакте, там, собственно говоря, я один. Я сам учу корейский язык и можете тоже присоединиться. Там в группе есть полезные ссылки, это все я сам находил, просто случайно, чисто, да, и это все. И группа не коммерческая. и сам я не, никакой не учитель корейского, а просто я учу корейский. Вот, и хочу вам показать... Мы начнем повторять, потому что кто-то, может быть, только придет и хочет учить. У меня в основном не разговорный, у меня в основном идет все... Все, что касается письма, все, что касается чтения, это, ну, может быть, в дальнейшем, конечно, и перевода. Но это не так скоро будет. Но разговорный, конечно, тоже, потому что сам я пойду учиться в школу корейского языка МИР. Это в Санкт-Петербурге, на Казанской, 7, там курсы разговорного. Ну, там, в общем-то, такие курсы для начинающих, поэтому, собственно, я и пойду. А я изучал раньше год и э, полтора года... Ну, в общей сложности, наверное, и самостоятельно, наверное, года два. Но за, за это время многое что выветрилось из головы, поэтому надо повторять снова. Вот, я хочу вам показать про корейскую раскладку, потому что там у меня не было э, в тех уроках. В видео это не было. Это тоже меня научили в группе ВКонтакте. Сейчас полно корейского, где учить, и на Ютубе, и ВКонтакте и вообще. Вот. Это просто у меня группа, чтобы я э, сам, для самодисциплины, сам. Что-то повторял И кому полезно тоже Вот раскладка Значит отобразить. Видите как бы здесь Установлена она Вот когда А что же я нажимаю Нет я же не то нажимаю Вот здесь э, в параметрах Да можно посмотреть Языковая панель Переключение э, клавиатуры клавишами да хорошо так а как же у нас вот здесь вот видите у меня уже установлена раскладка когда здесь буковка а надо просто нажать на нее и появится корейская вот э, сама непосредственно раскладка и вот она можно писать на бумажке да чтобы запомнить перед собой чтобы положить чтобы запомнить как печатать по-корейски вот это вот надо нажимать, э, shift зажимать, чтобы вот это вот э, печаталось у нас. А здесь, ну, здесь такая немножко сложноватая система печати. Вот, а я хочу-то показать совершенно другое. Вот здесь у нас э, где-то было... Где же у нас, подождите, было непосредственно... Так, правой кнопки, да... Автонастройка. Параметры. Добавить. Да. И вот у нас а, все, что мы хотим добавить. Также у нас было раньше. До этого было только два, теперь три. Да, на примере я хочу добавить еще. Почему я это делаю? Чтобы и вам показать заодно, и. А, ну я, я здесь не могу это сделать, потому что я, честно говоря, сейчас еще э, чувашский язык, да, э, тоже, что касается чтения письма, хочу освоить. Поэтому там немножко другая раскладка, но это я посмотрю в группе. Здесь, видите, как бы нету, как мне установить. Там, в принципе, можно, конечно, установить, можно и татарский установить, но там есть некоторые буквы, которых нету. Допустим, не знаю, правильно ли это будет или неправильно. Ну, допустим, так. Так, да. Окей. Вот, теперь у меня уже 4 раскладки. Но это я просто показывал, да, как там менять раскладку если вы корейскую хотите установить там языковую панель добавить и все сейчас это просто раньше было очень сложно раньше надо было раньше надо было шрифты там скачивать и все такое э, прочее да и вот мы начнем что сейчас делать повторять начнем гласные буквы э, э, гласные звуки да все повторять что у нас 10 основных вот мы их повторим это у нас это у нас а, О, а, У, О, У, И, Я, Ё. Так, ничего не забыл? Ничего не забыл. Вот мы будем их печатать, значит. Печатать и писать, может быть, сначала. Ну, давайте давайте попишем, потому что мне так проще объяснять. А. Звук А произносится, но ну, он ну, не как в русском языке, немножко, вот что значит вот это? Палочка такая-то пишется, да, в красивых таких в каллиграфической почерке означал в древности, да, и сейчас, наверное, означает, когда алфавит выдумывали, так скажем, создавали, да, означает энергию, означает, может быть, с неба, солнце, солнца, может быть, какую-то согласно религии, да, там, это надо тоже еще вопрос изучить поглубже. Энергия означает вертикальная палочка, вернее, энергию, ту, которая, то есть которая исходит как бы от неба можно сказать небо означает да вертикально означает человек а палочка непосредственно звук энергия которая а, выходит это от человека то есть при произнесении а у нас а, как бы энергия идет исходит от человека а, при звуке а мы не просто говорим так а и все. А у нас э, при широк, э, широко открытом, э, как учит, ши широко открыть рот. И э, звук А произнести, как бы пред, э, представить, да, что это у нас энергия, она э, выходит, как бы вылетает. Так, вот видите, даже палочка вот так э, направлена. А. И, соответственно... О. Звук. О. Да? О. Наоборот. То есть энергия, она как бы выталкивает человека назад. То есть мы произносим. А. О. О у нас как бы вот таким образом. Тоже с таким, также широко открыв рот, мы произносим эти два звука. Ну и, соответственно, у нас здесь идет. Я. Йо. А. О. Я. Йо. Дальше звук у нас, как он называется, темный, да, энергия направлена к земле. У. У. Ю. У. Ю. Ну, да, немножко как в русском на у похоже, то есть... У, Ю. Даже мы чувствуем, что к Земле направлено. Энергия. А, потом звук «Ы». А, тоже м -м, можно сказать, что он похож, но он немножко «Ы». То есть энергия распределяется горизонтально до Земли. Ы, «Ы». «И». Тут надо тоже как при произнос, произношении и тоже у нас губы они немножко растянуты растянуты и э, здесь у нас энергия идет э, вдоль всего человека не выходя из него то есть как-то представить надо и и такой звук и ой и и ну, конечно, когда мы произносим, читаем и произносим быстро-быстро, конечно, мы со своим русским акцентом и произносим как И, У, как У, и все и остальное прочее А, как А мы произносим. Как бы так. Это, наверное, уже с, с годами формируется как бы на, на корейском, если мы будем правильно произносить эти звуки. Почему еще? Потому что вот, это, вот этот звук О, да, О! Он отличается от следующего звука, который я всегда его последним пишу, что я сам сам путаю. Здесь этот звук, он, если у нас у энергия направлена вниз к земле, это звук темный, а это звук светлый. Здесь у нас наоборот энергия направлена вверх. То есть мы немножко мы собираемся как бы произнести у, и у нас тоже губы в таком положении. Ну произносим мы звук э, о, звук о, но немножечко по-другому, энергия направлена, то есть совсем по-другому, энергия направлена вверх, да? О, о, то есть вот таким образом. И этот же звук только у, ю, а это у нас о, ё, средний такой между вот эти, да, у нас Здесь есть как назвать в русском языке юти, ютированные и не ютированные. Вот таким образом. Но это нам надо, конечно, ну и мне, естественно, я тоже сам всегда это учил. То есть ставили нам произношение с носителем языка и желательно да, найти где-нибудь носителя и пускай долго, дол долго он вам и упорно все это произносит. Вот, это будет полезно, заодно как раз он объяснит, то есть, не только как произносится, да, как губы там ставить вверх, а вы с ним вместе, вы сможете как раз понять, как бы, да, как по камертону настроить, то, то вы произносите вообще или не то. Вот, чтобы не ошибиться никому, я тоже, естественно, пойду, пойду опять этим заниматься второй, а даже уже третий раз за свою жизнь, чтобы это все было понятно. Так, у нас 10, да? А, о, я, йо. Ну, может быть, немножко не так я произношу. Я, йо, у, ю, у, и, у, Ё. Вот. 10 ä, гласных звуков. А теперь мы их напечатаем, и на этом сегодняш... сегодняшний урок мы закончим. Повторение. У нас повторение. Кто знает, то с первого раза. Ну, там в группе все равно я один. Ну, смотрит кто-то, может, человек 6 смотрит, но все равно, как бы, кому-то, может, первый раз придет, вниз не захочет мотать, потому что мы там месяц или полтора уже, я там что-то уже с самого начала алфавит, но я люблю как бы алфавиты с самого начала и могу этим заниматься, можно сказать так, постоянно. То есть мне хочется, чтобы все это было отработано до, до, уже до такой степени, что вот хоть ночью разбуди все звуки и все и написание, чтобы потом, когда пойдет чтение и все остальное, да, основа как бы фундамент заложить, чтобы потом не путаться, а это или о, это, или и, или вообще что это такое. Потому что у меня такое было. Когда быстро все делается, потом.. Ну, как бы, конечно, в голове что-то остается, но. Но потом много чего и вылетает. А вот у меня, в принципе, за годы перерыва, когда я не, не учил долгое, долгое время, бывало, бывали перерывы, у меня, в принципе, очень много вылетело, вот кроме алфавита. Алфавит э, остался. Но с дифтонгами еще немножко мы подразберемся, почему еще не хочу дальше идти. Потому что в теме дифтонгов, да, я, ну, можно так сказать, не, не немножко плаваю, а, честно говоря, я, я там плаваю. Но они редко употребляются, и у нас этого... Мы как бы их прошли и прошли, и, и не особо мы там их различали. Поэтому а мне хочется глубже, поэтому мне хочется, как бы, чтобы я, и я сам эту тему усвоил, и рассказал уроки уже, все, кто будет смотреть... Тоже, чтобы не дезинформировать. У меня есть там таблица дифтонгов, но на самом деле это Это все еще надо, это все еще надо повторять, и повторять. Поэтому да. Вот, попечатаем. А у нас... Так, корейская у нас раскладка стоит. А у нас. Вот у нас. А, да? Потом какие у нас еще? Ну, мне, я сейчас не помню, надо, надо смотреть. О. Первый ряд цифры, это идет второй ряд. Да. А, О, ну, можем мы даже э, заодно, чтобы времени терять, пробел, да, вот так. Ну, я пишу это в тетради, я пишу, потому что, а как же иначе, если я хочу писать и читать и переводить, я пишу в тетради ручкой. Ну, печатать тоже надо, сейчас у нас такой век. И вот, проговаривать можно, да, и печатать, запомнить, что это буква. А, да? А, А, А. И печатаем. Таким образом запомним, наверное. Ну, слепая печать может немножко другая. Так, это у нас теперь. О, о, о, о. Так, и таким же образом делаем мы я, йо. Да, вот вот у нас здесь она. Да, первый ряд получается. Это у нас я. И теперь Йо. Смотрим, где у нас Йо. Это то, таблица тоже есть, она в группе там, ВКонтакте. Вместе с согласными со, все, со всеми. Сейчас еще, почему я прервался? Потому что я смотрю еще а, не, некоторые <coughs> другие вещи на Ютубе. На да, там Что касается Что касается христианства и а, что касается сейчас еще на сайт английского я зашел и там английский в игровой форме я пытаюсь повторять. Хорошо бы, что, ну, можно сказать, у меня начальный уровень, ну, вот, как бы закреплять его, потому что хотелось бы мне конечно, чтобы и по корейскому был такой сайт и чтобы это все было там есть в английском такой метод Тичера, да, допустим там. Изучение букв именно этим методом, когда ты там выбираешь, но ну, интерактивно, да, мы выбираем, как бы выбираем, и также слова мы подставляем. Но для корейского это сделать немножко сложновато, потому что пишут там слоговая система пишет слогами, а, а не так, что подряд все буквы, да, поэтому, конечно, может когда-нибудь появится такой сайт по-корейскому, и будет очень замечательно. Вот, и сейчас есть, именно для тренировки звуков тоже в группе есть ссылка, там вы заходите, там сайт, там такой тренажер, там озвучено все корейцами, да, носителями языка. В основном женщины там, потому что муж, мужской голос там один раз только говорит, и все. Больше, больше. <coughs> вот так почему-то он нам... Не распинается перед нами там особо. Вот, а женский голос, да, он бесконечно может нам повторять и гласные, и согласные, и какие мы хотим. Корейский я имею в виду. Так, что у нас это было? А, О, Я, Ё. Теперь что дальше? Ну, значит, ы, на, ы, И, И, Им. Это у нас здесь G английская. И посмотрим сразу. Это D. Вот так. Так, печатаем. Ну, это немножко... Такой, такой способ запомнить. Это немножко неправильно, потому что в корейском обычно слог всегда два. Всегда два. То есть нам придется все равно... Все равно они не печатают по отдельности. То есть если у нас согласный звук, Видите, а они печатаются сразу так. То есть, то есть сразу два а слога из двух букв «да» состоит, и они не друг за другом идут. Вот. И здесь третья какая-нибудь буква может быть по, по, вот так расположена. То есть, вот так вот. Поэтому, такой способ, не знаю, даже, может быть, я так и не буду делать. Просто пару раз. То есть, так... Ну, если запомнить раскладку клавиатуры, печатать, это одно, если, ну, по памяти, да, если есть какой-то метод слепой печати корейское обучение, то это можете этим не заниматься, а его освоить. Надо, кстати, посмотреть, поискать в интернете, и, может быть, удастся освоить слепую корейскую печать, потому что, как я говорю раньше, было по-другому все. Я просто ставил раскладку, на бумажке, перед собой. Но она была друг, другая. да. И, а, несмотря на клавиатуру, а, просто открывал Word и печатал, печатал, печатал, печатал. А, в основном, те слоги, которые наиболее употребляются. Там, например, им не да, и в глаголах да, им не да, им не ка вопросительное. Потом и та, опта, там еще что-то, еще что-то. Ну, такие слоги, которые наиболее часто употребляются. ЩИ, например, там, ну, что-то такое, да, О ОСОЁ, ну, что-нибудь. Я, честно говоря, даже где-то у меня есть, может быть. Но это вам, я думаю, не, не, не очень сейчас и, и мне самому не очень пока интересно. А может быть, ну, потом посмотрим. Да, и просто так, у меня не было метода слепой печати, я просто запоминал. Ну, видите как, это навык, это надо печатать. Если я задумал то, то что-нибудь перепечатывать... И каждый день бы этим занимался, я бы этого все не забыл. А с другой стороны, и хорошо, что это, это я. Видите, как? Как, как бы все сейчас по-другому, я бы запомнил, а сейчас бы я уже как, как бы я печатал. Все уже сейчас по-другому. Все по-другому вообще. То есть. Э раньше тоже надо было зажимать клавишу, потому что, видите, как, чтобы слог напечатать, это не хватит там не 40, там, ни сколько клавиш, это надо больше. Потому что слогов-то, слогов вернее, двухбуквенных их предоставлены. Ну, здесь вот, да. Другие, допустим, дифтонги, они тоже входят в другую, как бы, систему. Надо уже shift нажимать. Вот, и сейчас она, эта система, она, она сложнее. Здесь раньше печатаешь просто, допустим, я печатал букву согла... согласный звук гласный, да, Например, N и A. И у меня получалось N и A. Вот а и у меня получалось на, допустим, на на на я так и печатал, допустим, нан я так и печатал на н а н и у меня получался слог на. видите как бы попробуйте сейчас так напечатать ага. вот вот так видите как а сейчас все по-другому сейчас сейчас так не получится сейчас надо печатать вот вот другое она дублируется это н которая идет вот сейчас аж оказывается, надо печатать, а, а потом я, а потом, а потом не эту же n, то есть сначала надо печатать n, которая дублируется, n, а, а потом надо печатать вот эту n, которая там, которая слева. Может так удобнее просто, понимаете? Может быть так и лучше. Вот в чем дело. Поэтому сейчас, сейчас новая система. Да, но это мы отвлеклись. Нам надо, нам надо видите, как бы... Я на все готов, лишь бы не повторять эти, эти буквы, которые... Когда что-то трудно, тогда, тогда стараешься не повторять. Вот она. О-Ю. Да, это у нас было. То есть это последний ряд у нас. О-О. Звук светлый, значит, у нас губы как бы произносят У, а произносим а". как русское У, да, мы а, собираемся, а произносим О. Но как бы его направляем а, направляем вверх. Светлый звук. О! О. Так, а это-то. А это у нас. А это наоборот У. А это у нас темный, когда энергия направлена к Земле. У, У. У. Вот, таким образом. И от них, соответственно, у, ю, о, Ю. Не йо, а о, эм, о, йо. Где она? Между, да, между ее и, и йо, средняя. Где она, она у нас вообще? А вот она у нас. Это у нас четвёртый. Так, печатаем. Вот она, звук. Так, мне приходится все время, а все время О-ю. То есть он то же самый, только он не ютированный, да, если у нас. Если вот этот больше похож на Ю звук. На русское Ю, да, вот этот звук у нас, где он у нас. Опять я потерял. Вот он у нас, следующий. Ю, Ю, Ю, Ю, Ю, Ю, Ю. А это у нас ЙО, ЙО, ЙО. Вот такой звук. То есть и не ЙО, и не Ю, и, и, и не... Да. Нет, то есть вот, вот такой вот звук. Потому что в, гла... в корейском гласные... Вот их, их очень много. Еще дифтонги. Дифтонги же тоже гл... гласные звуки, да? Два гласных там... Вместе быстро произносится два гласных звука. Дифтонга, значит, разнообразные там верхнего ряда, нижнего. В общем, короче говоря, доберемся, когда потом попозже. Может, через две недели, может быть, через три, не знаю. Доберемся опять до дифтонгов. Так, сейчас минутку, подождите, секундочку. Так, прошу прощения, но сейчас, сейчас мы значит это все повторим и заканчиваем. На то уже минут у нас набежала куча. А, О, Я, Ё, У, И, О, Ю, О, Ю, У, Ё, Ю, Ё, ё. Так, вот с этим звуком-то я уже давно не повторял, видите, как бы сам забыл. о йо, о йо, У-Ю. Вот так. Вот, ну на этом повторении заканчиваем наших... А, я еще не пописал, ладно, попишем мы завтра. А, попишем мы завтра. А, то есть в строчку, да, будем писать, завтра будет покороче урок. Вот, корейский язык с нуля каждый день. Спасибо большое всем огромное за, внима за внимание и э, до завтра.